Приветствую, товарищи-трейдеры! Сегодня мы разберем индикатор Улыбка волатильности в платформе Trading Volume Terminal. Активируется данный индикатор в меню индикаторы. Улыбка волатильности. Галочку активировать и выбираем размер. Нажимаем ОК. Соответственно, мы видим здесь синяя линия, это функция выплата, черная линия, это улыбка волатильности. Данный индикатор он берет за основу формулу Блэка Шоуза, за которую в свое время была получена разработчиками Нобелевская премия по экономике. Здесь оцениваются такие параметры, как цена фьючерса, волатильность рынка, время до экспирации, процентная ставка фондирования, а также премия, которая выплачивается по опциону. Но мы будем говорить доступными для вас словами, чтобы ее можно было практически применять для торговли базовым активом. Мы видим здесь, что улыбка волатильности наклонена влево. Это означает, что трейдеры больше ожидают снижения, нежели роста, так как волатильность по опционам пуд стоит дороже. Соответственно, по шкале Y у нас отображается волатильность и по шкале X отображается стоимость базового актива. Соответственно, мы видим, что если улыбка волатильности наклонена вправо больше, это будет означать, что трейдеры ждут роста. В платформе Trading Volume Terminal Улыбка волатильности представлена по самым ликвидным инструментам. Это серебро, золото, нефть, газ, фунт, евро, иена. Соответственно, мы можем проанализировать в комплексе ситуацию по рынку опционов и по рынку фьючерса и принимать более взвешенные решения. Если мы посмотрим на евро, то мы видим, что наклон больше вправо, соответственно, трейдеры больше ожидают роста. Но когда слишком вертикальная такая позиция и улыбки волатильности, это означает, что времени до экспирации немного. Здесь мы можем видеть время экспирации, а также волатильность, которая рассчитывается до экспирации. На разных инструментах по фьючерсам мы можем видеть разные ожидания, то есть соответственно по фунту, например, наклон влево, значит больше ожидается снижение, по газу наклон влево тоже ожидается снижение, по ене наклон вправо, это значит ожидается роста. Единственное, где улыбка всегда отображается в сторону снижения, это на инструменте S&P 500. Это связано с тем, что трейдеры больше ждут резкого падения рынка. Из-за этого хеджируют свои портфели. В это же время маркетмейкеры они, соответственно, поднимают цены на опционный путь. Таким образом, в данной ситуации улыбка волатильности всегда будет наклонена в сторону снижения актива. Пример по золоту. Наклон вправо, значит большинство все-таки ожидают роста по золоту, и это неудивительно. То есть чаще всего именно таким образом отображается настроение. Вы можете оценить объективно рыночную ситуацию на своем текущем таймфрейме, для того чтобы быстро принимать решения, так как именно скорость принятия решения напрямую влияет на вашу доходность. Всем удачного пользования данным индикатором и до встречи в следующих видео. Пока!